Так, друзья, всем привет! Мы проходим специальный мануальный массаж и сейчас переходим к ногам. Соответственно, смазали ноги целиком. У нас, как правило, мы идем от общего час к частному, от более поверхностного к более глубокому, к более жесткому. Начинаем, естественно, с растирания. Вот еще небольшой лайфхак скажу с маслом. Когда перейдем к голени, то с той стороны вот, она сухая остается. Да? и чтобы не пачкать простым. Поэтому немножко масла добавляем на стопу на будущее, чтобы потом отсюда смазать и провести по голени. С той стороны ты тоже там добавь. Чтобы лишний раз не бегать. Да, и смазываем еще локти, потому что будет локтевая работа у нас. Значит. Если мы делаем массаж всего тела, да, начинали со спины, то получается... Ягодицу мы уже сделали. Значит, на ягодицу особого внимания обращать не будем. Но если человек пришел только на массаж ног, ну, или, например, в антицеллюлитных целях, да, то, соответственно, наша первая зона будет с ягодиц начинаться. Потом бедро, вторая зона, третья икроножные мышцы, четвертая стопа и пятая пальцы. То есть у нас все движения идут от периферии к сердцу, а зона в обратной последовательности. Это объясняется в школе русского массажа тем, что... Так правильнее работать с лимфой, с межклеточной жидкостью и с кровью. То есть все мы гоним в сторону сердца, в сторону головы. От периферии все к центру организма. Соответственно, сейчас вот мы растираем сразу всю область. Продольно проходимся. Согреваем ногу. Быстрыми такими движениями потом поперечно, инвертированными ладонями, быстро-быстро-быстро. Если нога большая, да, то можно отдельно внутреннюю часть в идеальную и внешнюю, чуть так подсели. Теперь к ягодице начинаем достаточно глубоко и жестко проминать методом шестеренки. Большой палец примерно на вертеле находится. Да, и мы вот вместо крепления мышц снизу к вертелу, по центру этих всех мышц проходим. И по верхнему краю, возле гребня воздушной кости. Также кулаком проходим по всем этим трем местам. И то же самое делаем теперь вдоль мышц с вибрацией. В принципе, иногда, и я дохожу до крестца, можно крестец тоже в эту зону включить. Так. Все движения, соответственно, вот туда, в паховую зону, мы уводим лимф. Поэтому движения все в том направлении идут. Теперь саму ногу. Разми... Визуально разделяем ее пополам. На внутреннюю медиальную часть начинаем ее разминать. Опять же, от конечности к центру идем. Простой двойной кольцевой захват. По внешней латеральной части также. Теперь все вместе. На скручивание такое похоже на крапивку немножко. Если помните, в детстве крапивку делали. И вместе с ягодичной зоной тоже все туда уводим. Теперь вот такой заход с двух сторон ага. и стараемся плечами все-таки давить вот так вот по спирали в эту сторону и по-другому руки поставили, а поменяли их и в эту сторону, сюда и сюда. Стоим, естественно, мы точкой тань который на 4 пальца пупка по, по центру нашей рабочей зоны разворачиваемся вот так и теперь вот такое движение на леопарда развели ногу сжали подняли сжали подняли угу. если нога лежит как-то неудобно вывернутая коленка либо сюда либо вовнутрь ничего страшного не стесняйтесь поднимите и поправьте так как вам надо Давайте раз продаемся. следующий приемчик. Это мы поднимаем кулаками мясо, как бы от костей отделяем, развернули и провибеживали вперед. Развернули и провибрировали. Развернули, провибрировали. Следующий прием. По очереди перекидывали мясо из стороны в сторону. Одна рука обгонять немножко другую и потом наоборот, чтобы шла вот такая волна. И следующий прием лапа леопарда просто быстро растираем вместе с ягодицей. Мы к бедру еще вернемся, когда будут активы техники. А сейчас пока переходим к микроножным мышцам. Соответственно, отсюда мышцы крепятся выше сгиба коленки, отсюда ниже. И поэтому вот эти сухожилия мы растираем вот так вот ножницами. Один палец сверху, потом два пальца сверху, потом три пальца сверху. Переходим на икру, так, надо, чтобы подушка была под сгибом. Икру тоже визуально разделяем пополам, тем более мышцы такие сначала одну зону, растираем, потом вторую, латеральную и медиальную, теперь добавляем большой палец, вот так разделяем и по очереди вот такое плавное движение, сходим сюда и идем до стопы, до пальцев по очереди, раз, одна рука вперед, пошла, другая уже назад идет, и внутренняя рука остается на своей стопы, ну, а эта рука захватывает вот так вот ахиловое сухожилие и растираем вот так вот со стопой, вместе, чтобы она шевелилась. Угу. Натянули за пятку стопу на себя, здесь кулаком вот так зажали и ахиловое сухожилие натянутое растерли. Дальше рука пошла кулаком вперед идет до седалищной кости, уперли здесь, а вторая рука догоняет и хватает с той стороны за косточку. Вот с этой стороны получается, туда захват, да, под бугорком вот этим, да, возле большой перцевой кости, есть четыре точки. Точки долголетия. Вот как раз их мы там и пытаемся прожать, продавливаем другой рукой, другой, mm -hmm. а локтем зацепили за пятку. Получился вот такой захват. и захватили и провибрировали. Тут как раз и дальше нерв идет, да, вот мы в него целимся и вот эту точку биологически активно провибрировали. Заворачиваем пятку локтем, чтобы бедро развернулась сюда повыше и вокруг бедра выводим. Мягкая рука подгибает под коленку, ну, придется по очереди делать. Кладем сюда ногу. Видите, одна рука переходит, ни, ни одного лишнего движения нет, одна рука переходит в другую, еще раз, в другую позу. Еще раз показываю. Вот мы закончили, завернули, завернули и сразу локтем держим руку, а этой рукой поднимаем бицепс бедра. Теперь нам открылся большой бедренный тракт, вот здесь, да, мы по нему локтем вверх-вверх все быстро гоним, само бедро кости по кости будет больно, поэтому пропускаем и идем на, на мякоть, локтем сюда переходим, и вот по мякоти теперь несколько движений вот туда, остановились на э, ягодице, и, соответственно, э, если мы вот туда ну, мы да? То у нас растягивается средняя и малая ягодичная мышца. Мы на них как раз локтем и давим вот в эту сторону. А если ногу сюда загибаем, то у нас грушевидная мышца натягивается. Мы поэтому локтем через нее давим, поперек мышц. То есть локти у нас ходят подковой вот такой, и стопа ходит тоже ходит подковой вот сюда и вот сюда. иду и сюда. Не больно? Ну, так, Это бывает очень болезненно у тех, у кого зажаты эти мышцы. Ну, как раз вот этим способом мы их и прорабатываем. Если хочешь, можешь прям вот почувствовать мышцу. сейчас со своей стороны сделаешь. И здесь, как вот она работает, натягивается эта мышца. Вот так вот проработали их. Уходим локтем сюда и раздваиваем вот этот бицепс бедра, прорабатывая акупунктурные точки, тоже бывают болезненно. То есть вот тут находятся точки через каждые три сантиметра. Вот мы вот так локтем прорабатываем. давай попробуй. Значит, заверну, сразу вот этой рукой придерживаешь. Туда надеешь, поднимаешь вот этот. А локтем держишь ногу, чтобы она не, не поднималась. У некоторых людей просто надо не ложиться, так и поднимается сразу. Да, большой пятерный тракт, быстрый вверх, растираем. Сухожильный такой. Переходим в локтюм на место, прямо локтя, да, и вот туда вот. тоже вот, несколько раз. Я рекомендую все делать минимум по 4 раза. Бог любит троицу, а у нас такое сакральное число 4. Все по 4. 4 по 4. Вот, это рукой хватает за голень, а тут локтем. Вот, соответственно, да, вот в ту мышцу. Так получается, ты вот сюда ведешь к ты тягиваешь немножко, в движение, в движение. Нет, вот туда локс, вот, туда. Давишь локс, вот, туда. Выше чуть-чуть, вот здесь. Ага, почувствовал? И, и вот в эту сторону теперь вот. Эту нагушевитную мышцу сюда, разворачиваешь ногу вот туда. Ну, чтобы побольше упрямлять немножко вот так, проводить. Да, ну и туда-сюда, соответственно. поделать, если человек терпит, то. Нет, вот туда дальше, Поперек. То есть мы идем поперек мышцы на срыв. Ай, блин. Локтем это достаточно мощно. Если человек не терпит, тогда может кулаком. Или вот палец один вытаскиваете и одним пальцем туда-сюда. Если вот зажата грушевидная мышца, бывает очень часто у людей, особенно когда ущемление седающего нерва идет, это именно по этой причине, то можем прямо грушевидную мышцу растереть-растереть и перпендикулярно либо в эту сторону, либо в эту сторону на срыв. То же самое и с вот этой мышцей средняя годичная, вот серединку мы ее растерли, растерли, и на срыв прямо вот так. Как бы поперек мышцы. Они прям прощупываться будут, как вот пальчики, как будто идешь, идешь, вот так раз, и видишь вот этот вот мышечный тяж. Попробуем так вот на срыв. Если уже видно, то вот туда. Так расшатай, расшатай ее. ты сюда. сюда да, вот она вот так или значит либо сюда, либо туда. Угу. Вниз. Да, вниз. Да, если мышцы зажаты много лет уже то их так просто не расслабить поэтому мы используем иногда да э, миофасциальный релизинг то есть э, берем вот, мышцу грушевидную да и ее по диагонали вот так вот стягиваем пальцами тянем тянем тянем и она как бы оттуда выкатывается из-под пальцев то есть у нас такое ощущение э, там же она же фасция находится фас мы расстремляем как бы потихонечку уже выкатываемся оттуда Здесь. Да. Вот все мышцы, они как бы по идут в сторону вертела большого бедренного вертела. Потом же эту же мышцу вот мы берем, где она прикрепляется здесь и здесь, растягиваем. Так вот этот релизинг, он не массаж, это мы просто тянем фасцию. И ее же берем и поперек теперь тянем. В одну сторону, и она как бы вот так раз укатывается из рук, оп, и, и в другую сторону. Мышцы по диагонали идут вот так вот в эту сторону. Но продольно мы уже потянули вот так вот. Теперь, теперь вот там, вот он, кстати, вот, нащупывается. Чувствуешь? То есть мы отработали по диагонали вдоль и поперек этой мышцы. То же самое по идее с любой другой мышцей. вот вы где-то вот она тянется, да? Берете ее. Там не видно. Ну, любую, вот, например, мышцы взяли. Да? Также ее вот выкатываем поперек сюда и обратно. Потом вдоль. Делай, делай. Это я немножко еще даже быстро показываю. Надо примерно около минутки так тянуть. И по диагонали. Эту сторону и в эту сторону. То же самое можно и с грудного мышца сделать, ну, в общем, с любой. Технология называется миофасциальный элизинг. И вот ты не закончил еще. Вот так вот прожимаю середину бедра. Полностью распрямляй. И до 91 сжимай. Только не попадите себе пяткой в висок. Угу. И вот мы закончили тем, что еще вот здесь между малой берцовой мышцы, костью и большой берцовой, находятся мышцы. Там их много большеберцовая, малоберцовая, камбаловидная. Это тоже лизинг вот выглаживания фасции. То есть своими кулаками, либо вот этими пальцами, либо вот этими мы должны как бы разделить их. Здесь вот находится вот на этой анатомической модели все видно, видите подробно все вот эти мышцы, сколько. мы как бы их кулаком разделяем друг от друга. Все движения, соответственно, по лимфотоку идут в сторону центра организма и ногу исходную позицию и коп наданы. где вопросы где ответы ну а вы соответственно пишите в комментариях вопросы которые вас интересуют с вами олег он на все ответит не забудьте поставить вот тут вот на колокольчик, нажать, чтобы получать уведомления о новых полезных видео. И переходите на наш обучающий курс в Академию Альфа-Топ. Так, и, соответственно, вот мы положили ногу, и наша точка донциально оказалась напротив зоны рабочей. Да? Опять визуально разделяем пополам внутреннюю часть массивную хромотохилу, скорее. Я смотрите, немножко пританцовываю корпусом, чтобы отдыхать, чтобы с рук снять напряжение. То есть движение идет как бы от бедра. Внешнюю часть тоже делай. И, соответственно, когда вы, получается, вот так вот пританцовываете, да, у вас организм понимает, что вы упражняетесь. Это как упражнение. То есть, он у вас не заболит никогда, поясница. Потому что многие массажисты совершают глубокую ошибку. Поначалу я тоже так совершал. Весь сеанс проводит в полусомом состоянии. Это же постоянное напряжение на поясницу. Потом были такие случаи, что я просто не мог встать. Клиент отпустил, а сам вот так стою и, идите-идите, говорю. Я еще постою. В итоге я вот так вот еле-еле дошел до дома по стеночке. В метро вот так ушел маленькими шашками, еле дошел. Представляете, как схватывают мышцы поясницу. Кстати, от этого может быть и выйти грыжа. Грыжа, конечно, не улетается сразу, да? Но от перенапряжения, от статической работы, ну все от статики. Статика нам очень вредит. А движение это наша жизнь. Поэтому постоянно двигайтесь. У вас икры работают, и бедра работают. И таз работает, понимаете? Вы понимаете, это как упражнение Перешли теперь сюда И то же самое, что мы делали с бедрами Разводим, зажали, подняли развели, зажали, подняли угу. Идем дальше по бедру По ягодицам уходим туда так, честно говоря, у меня уже масло все съелось. Тебе хватает масла? Нет. По волосинным покровам надо побольше масла добавить. Чтобы волоски не... Вырывались. Большая ошибка у меня был напарник, который, который трем человеком за один день так на ноги, что у них прошло воспаление луковиц. Один клиент так жаловался, потому что он на следующий день улетал в Таиланд, думал там сходить на массаж, позагорать, а в итоге он пролежал практически дома в кремах во всех, потому что воспаление с луковицы волос. Понимаете, поэтому масла должно быть на востном части достаточно. И э, чтобы волоски не закручивались, бывают там мужчины у них на пояснице, на плечах волосы, почему-то такие достаточно длинные, 7-8 сантиметров, чтобы узелков не появлялось, да, рассчитывайте свое движение так, чтобы оно не было долго на одном месте, вот такое, вращательное, да, а чтобы оно было длиннее самого волоса, то есть вот такое. И то, если там где-то появился узелок, то сразу же в обратную сторону вы его распутываете. Это вам лайфхак на заметку, что делать с волосками. Так, соответственно, второй прием. Опять отрываем кулаками мясо от костей. Развернули и пролибрировали. Развернули и пролибрировали. Вообще вибрация очень хорошо для лимфы. Следующий прием тоже самое, что был с бедром, и за руки руку перекидываем так, чтобы все волной шло. Все нога вот так волной, как змея все вот такая. Тоже хорошо расслабляет мышцы. Следующий прием лапа леопарда, быстро все натираем, всю ногу. И теперь пошла работа с лимфой. Как мы делали растирание, да, то же самое руки ставим, только медленно прожимаем, прижимаем вниз. Это кровь 60 ударов в минуту сердца доводит до каждых кончиков пальцев, а то и 90 раз в минуту бывает. А лимфа. Течет очень медленно. Есть такая, кстати, поговорка, что кровь теле человека гонит сердце, а лимфа только массажист. И это отчасти правда. Вот поэтому мы кладем обязательно подушечку, чтобы пятки были выше Сердце, Да, уже идет клуб кровоотток. Потом нам под гравитацией помогают вот эти все движения тоже ее туда прогонять. Лимфа, она, там очень тонкие сосуды, тоньший вен. И она проходит даже сквозь вены, забирая оттуда тоже вредоносные, ну всякую грязь, всякая, короче, забирает, это же наша очистительная система, находится во всех сосудах, ой, во всех э, тканях организма, кроме э, суставов. Э, поэтому мы залазим достаточно глубоко. Обычно как нам показывают лимфатический массаж Вот такой. То есть имитируя сократительную деятельность мышц. Но это на самом деле… Мертвые припарки это слабенько. Мы внедряемся глубже, прям пальцами. Вот туда. Хаотично, по всем мышцам. Пальцами продавливаем. Представляем, что как будто бы это как у дерева растет и веточки свои пускают в разные стороны. Продавливаем достаточно глубоко и медленно. Я буду делать это с тобой это медленно и очень глубоко. Следующий прием. Лимфатическая труба Гудвина Номер 1 Двумя руками зажимаем плотно оставив локти и по очереди Одна рука чуть другую обгоняет Зажимаем, вот, все расплющивая Да, да, по очереди Левая, правая Левая, правая Лимфатическая труба Гудвина Номер 2 Значит, ставим пальцы так, чтобы они были, скажем, с по пять пальцев. Очень сложный прием. Попробуйте состыковать так. Как ты сделал? Да очень просто. Вот сверху поставил руку. Вот выпрыгну руку и поставь сверху вот так. Опять как-то Да не так. во уже ближе, ближе, ближе. Вот так вот так, вот так. Вот. Попробуй сделать вот так. Раз. Ладно, значит, ставим вот так, чтобы по пять пальцев было с каждой стороны, да, и потренируемся, опять не вот так, большой сюда, Во -во. и чуть вот так, да, и потренируемся так, чтобы снизу сжать потом середину, а потом верхний пальцы. вот верхний, как будто бы, вот так ползем, как паучок, вверх, сначала нижний пальцы, сжимается, потом средний, потом верхний, угу. это выжимка такая мощная, вот мы все сжимаем и выжимаем снизу вверх и ползем еще выше, а человек представляет, что его ногу ест какой-нибудь большой спут или удав, плотно-плотно не отрывая пальцы. Угу. Если вы настолько смотрите и учитесь по видео, да, то потренируйтесь также поставить пальцы, и сначала нижний, потом средний, потом верхний. Вот мы потихонечку идем выше. Видите, как красиво получается. Красивое движение. И теперь лимфатическая труба Гудвина No. Значит, берем, делаем кольцо, вот так вот, меняя диаметр, да, и представляем, что как будто бы это консервная банка, через которую нам надо пропустить сначала мандаринку, потом лимон, потом апельсин, потом грейфрут. Потом помелла пошло, и потом дыня. Если вот отсюда запускаем мандаринка. Лимон. Вот вот так. -вот -вот -вот. Апельсин. Вот, грейпфрут. пошло, пошла, И дынька большая такая. О, все протянули. Следующий прием с ним системой, системы. Нам поможет гравитация. Берем ногу вот так вот захватываем предплечьями и плотно прижав, тянем вниз. Можно пару раз сделать. Далее от э, бедренной кости отделяем мясо вот туда, в ту сторону. Не на себя, а вот туда, в сторону головы отделяем мясо. Ага. до самого низа теперь отделяем мясо пальчиками большой работы против всех остальных пальцев вот такой прищепкой прищепили тянем туда вниз тоже по ходу действия лимфы и так вот елочкой так немножко отделяем мы массажисты не должны быть брезгливые Многие бывают люди, людей ноги пахнут, или там какая-то грязь бывает, или там пальцев не хватает. Мы все терпим, для нас люди это просто работа. Это просто наша обязанность, мы для них лекарь, мы должны помочь в любом случае. Поэтому представляйте поэтически, что это вот, например, саксофон, и вы как на кнопочках ну, вот, нажимаете, да, на кнопочки. Только увлекшись в своих фантазиях... Не берите мою штуку в рот Проходим в зону Вот из сгиба вот так вот. А вы Подходите поближе Сейчас начнется самое интересное Работа со стопами Значит, тут тоже все Акупунктурные точки у нас находятся Проекции внутренних органов ну, во-первых, масло отсюда сняли и на длинную сторону намазали, что, что денег хватало. Соответственно, зона голеностопа вместе с пяткой это зона малого таза и половых органов. Средняя зона это зона брюшины всех органов внутри. Вот эта зона всех органов в груди, легкие там, сердце, да? Вот эта зона, это зона головы. Соответственно с тыльной стороны это тут скелет находится, получается вот это голова у скелета, да? Это шея и вот так вот точки идут всего позвоночника по с этой стороны, с этой стороны по линии э, там где меняется кожа, кожа стопы отделяется, видишь, от кожи э, с этой стороны. Получается мы прожимаем вот эти точки, это получается по позвоночнику идем вот от копчика крестца у пояснице, с двух сторон, с двух сторон прижимаешь. доходим до шеи, и вот так, чей да, да, да, пальцы отдельно. Здесь, соответственно, вот таранная кость, под ней ямочка такая вот двух сторон. на кость видите, и над ней продавливаем эти точки это стимуляция здесь стимуляция половых органов и вот эта зона это тоже стимулируем растирая ее. прием называется улыбка гумплена Теперь отдираем мясо от пятки. Вот так вот кулаком прям проходим до сюда. Вот здесь растираем вот этот свод стопы. Всю стопу можно мягко вот так вот растереть. И в эту сторону. Простучать. Кулаком. Теперь берем кулаком и прямо вот растираем, опять от пальцев в сторону пятки, чтобы по ходу лимфы все наши движения были. Прям кулаком так жестко растирай. Некоторые люди очень прям любят массаж ног, стоп, верней. И продавливаем. Вот тут есть у пятки уголок такой вот, откуда сухожилие начинается. Здесь чаще всего бывает шпоров. Вот если посмотреть, на скелет, вот этот уголок, та самая шпора, вот здесь образуется. Это остеофит, то есть костный нарост такой, кальцевый, да, кольцы докладываются. Поэтому мы это место растираем особенно тщательно, снабжая его кровотоком, да, чтобы не образовывались шпоры. Угу. И дальше пошли по всем внутренним органам. Условно мы их не будем делить там, да, на какие-то. Просто разбить их так вот на клеточки, как бы все много, да. И каждую клеточку проработайте точками шиатсу, Движение шиатсу, такие как ввинчивающиеся туда. Можно одним пальцем делать, можно сразу по две точки брать, двумя пальцами. Можно в одну точку, кроме двумя пальцами. В общем, любыми способами, как вам нравится. Если вы бережете свои пальцы... то, то приобретаются вот такие тайские палочки ими можно проработать поглубже и потолще взять и потоньше взять это кстати лучше на другой стороны это я взял черенок от кисточки видите это обычно тут она закругленная тоже можно удобно проработать все эти точки Не больно тебе? Ну так. Что -то... Если точка отзывается прямо явной болью, да, то это сигнал нам. Это значит что-то с внутренними органами. Например, вот так вот идет толстый кишечник. Соответственно, если здесь больно, то проблема с толстым кишечником. Просите человека сходить к гастроэнтерологу. Так, ну точки есть везде, их просто все, у нас же не, не точно массаж. На пальцах, на каждой фаланге пальцев, вот так нужно поприжимать их. С этой стороны, вот где ногти клепятся, тоже поприжимать. Угу. И теперь мы растила, растираем. С этой стороны прям кулачком можно. И сухожилия, поднимающие пальцы. Прорабатываем, растираем до тепла. Для тепла сухожилия. Между пальчиками вот так вот ныряем аккуратненько. И пока клиент потерял длительность, немножко ему так нажимаем вдоль стопы вот туда. Да, большой палец нажимаем и вдоль, и чуть внутрь. Стимулируя, чтобы не появлялась вагусная стопа. Крайние пальцы немножко вот так поставляем в сторону. И мизинец тоже. Сделаем упор с этой стороны и в стороны. Теперь выдергиваем пальцы. Делаем такую петлю за крайнюю фалангу, стальную фалангу и вверх, резко вот, вверх по всем пальцам, как повешено вот так, вверх, выдерживаем. С большим пальцем отдельно, у него не три фаланги, как у всех пальцев, а две только, поэтому перпендикулярно загибаем, и вдоль вот этой фаланги, крайнюю фалангу дистальную, выдергиваем перпендикулярно вверх. О, молодец, да, опять твое мастерство растет с каждым разом. Так. Ну, немножко давайте мануальных таких приемов сделаем. Значит, потянули стопу вот туда на вытяжение. В эту сторону прям пальцы загибаете и в эту сторону прям вот вот, вот, вот сюда, чтобы сухожилие растереть. Да, прям всем весом давим на стопу, растягиваем сухожилие. Захватили, где голеностоп отделяется от голени, да, и вот так вот попружинили. Слушайте, сжимаем, вот она вот попружинит немножко, чувствуешь? Упор колено в бедро и потянули стопу вверх вот так вот. Угу. Подвесили стопу вот на этих перепонках. Как микрофончик такой, и покрутили по восьмерочке, туда-сюда, влево-вправо, покивали. Теперь держим за голень, а второй рукой, как теннисную ракетку от маленького тенниса, и вот так вот раскручиваем. В, одну, в другую сторону. хотели за пятку, и вот так раскручиваем теперь, во все стороны. Дальше, дальше, раскрутили. Это что мы сделали? Расшатали все суставы. Там много маленьких косточек, там гладевидная, кубовидная. Нам не важно их сколько знать, просто понимать, что тут вот, видите, раз сочинение, два сочинения. и с внутренней стороны три сочинения. Примерно они по два пальца друг от друга отстоят. Вот все, мы их расшатали для дальнейшего приема. Плотно захватили вот так стопы, бутаглодом. И вовнутрь. Раз, отступили двадцать, два пальца. И два. Поэтому вот этой косточкой с этой стороны. Теперь в другую сторону захватили. Плотно. И наружу теперь. Локтями достаточно резкое движение такое делаем. Так, а если нет, то я вот так. Вот так, да. Ага. А это в эту сторону, да. Так, теперь кладем руку под коленку. И шатали, шатали, в коленку туда. Ставим, мобилизируем колено, а ногу на себя одновременно. Раз, оба. Ага, руку чуть переставили повыше на бедро. Зацепились пяткой за свою руку, за предплечье. И в противоположную, к плечу тянем. Раз, Так, ну, соответственно, массаж мы закончили. Завершающие движения такие общие, как бы, прошлепали. Можно прям пластинки по себе подсушать. А еще лучше с определенной частотой. То есть, ритм Протяжку такую сделали с вибрацией и обе ноги растрясли вот так, чтобы они как, как желе, вот так вот все были, сняли отрицательную энергию и чуть потянули, расшатали, положили. Если человек просит какую-нибудь ему дополнительную процедуру со стопами сделать, да, можно вот в этой позе. Удобно устроиться и проработать уже стопой и пальчиками, и палочками. И в общем отдельно. Ну а на этом мы с вами заканчиваем. До новых встреч, дорогие друзья. Подписка на канал и приходите на наши тренинги.